Вот, наверное, с этого мы с вами и начнем осознание этого канала как ценность собственного прошлого. В чисто человеческом смысле это очень-очень важно, ценность собственного прошлого. Мы живем с вами в сложном мире, в сложную эпоху и в сложных информационных процессах. В этих процессах постоянно что-то происходит и всегда по какому-то совершенно неясному для нас алгоритму. Да, алгоритм вписывает кто угодно, только не мы. И меняется этот алгоритм так быстро построение реальности, что просто не успеваешь отследить. В этом состоянии, состоянии постоянных перемен иногда просто не хватает физических сил для того, чтобы не потерять себя. Иногда элементарно хватает сил только для того, чтобы выжить, хоть как-то выжить. И в этом нет ни худого, ни хорошего. Это есть. Это просто условия, условия игры такие для нас сегодняшнего дня людей. И очень часто бывает, что человек вступая в какую-то новую алгоритмику игры, погружается в нее настолько глубоко, что, доходя до какого-то определенного несгораемого результата, забывает к этому моменту, что, с чего он начал. Вот как те грани, да, которые он нажимал, старался запомнить, а потом забыл, и вся картина для него изменилась. Картина потеряла целостность и потеряла свое изначальное предназначение. Люди добиваются каких-то результатов, а потом готовы отказаться от этих результатов, потому что они не понимают, зачем они их нужны. А для того, чтобы понимать, зачем они их нужны, вспомнить, с чего ты начинал, ради чего они были тебе нужны тогда. Если мы будем об этом всегда помнить, не придется нивелировать результаты своих трудов, а самое главное, прошлое свое, которое, по сути, явилось стартовым толчком для тех успехов, которые ты достиг сейчас. Ведь если бы не оказался ты в той ситуации тогда, если бы тогда не случилось внутри тебя что-то, возможно, сегодня ты бы не пришел к тому результату, который есть сейчас, и который пытаешься обесценить только лишь потому, что он непонятен. зачем. Он не ради я есть, грубо говоря, он не ради личности, не ради души, если говорить о патетических таких терминах. Он ради того, чтобы то прошлое, в котором ты был, получило какую-то ценность. Оно не просто было оправданным, да, это даже неверно, перед кем оправдываться, а чтобы оно получило достаточную ценность для тебя. Это не просто увеличит твою бытийную массу, это и вся система, в которой ты живешь и жил тогда, она получит более глобальное, более глубинное объяснение. Потому что же всем живет не ради тебя, да? а ты живешь не ради системы, просто ну, вот так вот вы друг друга впаялись по каким-то определенным параметрам, ей от тебя чего-то надо было, тебе от нее чего-то было надо, вот вы сошлись, что-то получили, она тебе дала торжественный волшебный пендель для того, чтобы ты из состояния тогда, в состояние здесь и сейчас пришел с правильным результатом, а не с убытком, не с потерей. Если в сегодняшнем состоянии в сегодняшнем моменте здесь и сейчас обесценивать свой результат, говорить все это было зря, потому что глубинно-то мне это ничего не дало, это немедленно превратится в ноль в все ваши достижения и время будет обесценено и работа будет обесценена, а самое главное тот стартовый толчок, который был началом, он тоже будет обесценен. И все ваши страдания, переживания, муки, слезы, боль и прочие человеческие, к сожалению, очень неприятные вещи, которые помогают нам запоминать, они тоже будут обессы.